Ой, ё, Ванасэл. Thank you, да? Матерный вычил, это самое главное. Ну, Матерный я... Да, fuck Ой, что? Нет, не то сказала, забейте. Не забей... Фу, фу. Фу, фу, ноу, ноу, ноу, ноу. Нет, уйдет. Я не это скусила. Хочу, хочу, хочу. Я хочу... Вот это сделать. Я всегда хотела это сделать, подождите Идея звучалась, ну вот в этом как бы, буквально. Ну... Боже. Подождите, <социт> стойте, стойте. Ну. Да. Блин, вы просто вдумайтесь. Я так, я не знаю, я хотела быть серьезным втубером, а по итогу я становлюсь самым, самым, ну вот таким самым втубером, который... Просто сидит, угорает. Я не знаю, ну вы понимаете, да, насколько все это? Но ну, мне очень нравится это. Это такой резонанс происходит, вообще классно. Ну прям, монстр. А сейчас она такая, пожалуйста, ну допустим, ну, ну под отслеживание, ну лайк, ну, реакцию, пожалуйста, это, чат, чат, пожалуйста. Вот это примерно... Не знаю английский, простите. Нет, я зачитать не буду, не-не-не, это невозможно, не-не-не-не-не. Мне как-то Аттрак сказал, что если бы я была бы англоговорящей, я бы залетела, типа... Вот это поворот! Смейтесь, блядь. <laughs> блядь. Ой, ой, ой.